Всем привет! Что мужчина Выбираем, смотрим. Ребенок продолжение рода детям. Мужчина мечтает о продолжении рода. И у мужчины, то есть, и я буду переходить. Вот один мужчина, переходим к следующему, потом еще к следующему. И также может означать, что не только три разных мужчины, как я говорил до, до этого видео, еще мужчина может мечтать, находиться в этом сцене и вокруг себя видеть, Это может быть один и тот же человек. Один и тот же мужчина. Итак, давайте. Мужчина мечтает о продолжении рода, то есть о ребенке. Также у мужчины есть ребенок, либо даже их несколько детей. И мужчина видит, вот, извините, заговариваюсь. И мужчина видит, вокруг себя много детей. Всем пока. И еще хотелось бы дополнить. Мужчина считает себя ребенком, маленьким ребенком, который вроде взрослый мужчина, а ведет себя как ребенок. Всем пока.